Вы хотели бы научиться снимать порчу себя и близких, очистить родовую энергию, карму рода, защититься от негативных воздействий? Я Игорь Мерлин, эксперт по эзотерическим практикам, магистр практической магии. Приглашаю вас на бесплатный мастер-класс ⁇ Как избавить от порчи и проклятий себя и других ⁇ где вы... Научитесь диагностировать и снимать порчу у себя и своих близких. Узнайте, как влияют на вас деструктивные сущности. Поставите мощную защиту для себя и своих близких. Избавитесь, наконец, от неудач и родовых проклятий. А еще узнайте, как зарабатывать на снятии порчи и проклятий. Регистрируйтесь прямо сейчас. И получите в подарок видеопрактику, как обнаружить признаки порчи или проклятия.